Ну чё, гай, всем здорово, ну, и 10 подписчиков, привет, сейчас, собственно, играл с Леми Project. Ом. если что, Леми Project можно скачать в Телеграме, вот, поэтому переходите туда, Телеграм находится в закрепленных комментариях, качайте, играйте, вот, сейчас, собственно, потестил сам чит и показал, как его запускать, да, ну, погнали к видосу, ну чё, собственно, надо и Леми project как бы продемонстрировать, да, хм что ж, все читы продемонстрировал, остался Lemi Project, собственно, из архива. Ну давайте перенесем, собственно, рабочий стол. Дальше открываем процесс хакера от админа. В свойствах игры ставим x32, вот тут вот. Ну и в конфиг перекидываем в апдату. Собственно, процент, апдата процент, Lemi Project, KFG. Качаем конфиги, открываем. Горис мод, Лемига мод установки как бы есть можете посмотреть ну либо просто по видосу сделать вот дальше заходим собственно в игру зашли в игру открыли процесс хакер h 2 xd inject dll заинжектили insert нажали все готово ну и в сеттингсе поставили собственно конфиг все теперь он полностью загрузился и работает ну чё пойдем по сервакам побегаем Потестим, да Так сказать, так Зашел на фуст Если что, в этом билде, собственно, обход есть На, так сказать, античит фуста На гитхабе этого билда нету Он только в этой группе, собственно В телеграме моем Вот, тут, собственно, уже рпшка пошла Очень интересная Да, матерей тут обижают ну, ладно, ничего страшного Сюда зашел просто античит потестить да -да. Пойдем повоюем Серебро, короче, думает, что как бы <смех> мы не будем дэймить, если он часы повысит. Я логики не понимаю. Давай на все профы тогда часы повысить. Типа на продавца оружия тогда тоже часы повысить. В чем проблема? <смех> ну это какой-то бред. Это просто бред. Он думает, что РДМ уберется повышением часов. Не, ну чел гений. я не могу купить пушку оружейника какого-нибудь и начать дэмить. Не, ну я логики не вижу просто. Типа, я могу просто реально купить пушку И начать просто дэмить Вот так вот Перезаряжаем, да И поебало даем Все И как бы вот и РДМ начался Меня убили, я чела убил Все, ДМ начался В чем логика ставить часы на профессии Я не понимаю Все равно ДМ будет Вот чел взял оружейник И спокойно может себе оружие купить И просто пойти дэмить И кстати, он походу так и сделал он профу поменял серьезно. Нормально, нормально. Сейчас начнется. КВН. Ну-ка. инвентарь открыл. Так, так. Это он же, да? Вроде он. Нет, не он. Челика другой ник. Хм. Все равно интересный прикол. Ладно. Ну да, тот чего как раз-таки и взял мафию. Очень интересный прикол. Ой, я убил юзера. Как так? Ой, я убил еще одного юзера. Как так? Ой, еще одного юзера убил. Что же такое происходит-то? Анти-РДМ-система часами профессии не работает. Ой, я опять убил юзера. Что же такое? О, нет. Давайте бахнем модератора. Бам. <звук> Бам. <звук> Паркурчик. Даров. Ой, еще один бежит, бежит, бежит. Ну-ка здоров здоров пацаны чё с балом вот эти еще этих по почему бы и нет <и> <и> бомж <и> бомж с миниганом сука, боже а, боже боже боже серебро если хочешь анти rdm либо набирай админов сука, конченый ты инвалид либо убирай донатное оружие Боже, <смех> временем никак ты анти не сделаешь, просто никак, это полный бред, ставить таймер на профессии, это дичь. Ну-ка, что здесь будет? Идите, отойдите. <смех> отойдите, отойдите! <смех> да он сейчас его ваншотом убьет, ну да, я так и думал. А, у них у обоих ковбойка. Нормально Пыть. играете. Тут мани принтер, который заблочен. О, деньги. Спасибо. Не сломаешь, братиш. А, да шоколадно. почему так не работает? Потому что сер говно. Вот почему так не работает. Пойдем, пойдем. Родной вейзер replay. Эх. Запах самописа. Если ты заходишь на какой-то сервер, и там одинаковый худ, как на Вейзере, то ты спиздил с Вейзера. Вот эта логика замечательна. А еще эта гребаная прогрузка это тоже чудесно. Эх, чудесно, чудесно. У меня есть оружие, и я могу убить человека. Я убил человека. И что мне сделают? Ну, во-первых, микрофризывают. Во-вторых, ко мне ребенок подбежит, который будет орать. Чё говоришь? Ты зачем человеку? Докажи. А? У меня в глазах камера я Бля... Да ладно, Видео... Видеонаблюдение не смог сказать, боже. Во, модератор идет, идет, идет. Смотри, смотри, подглядывает, подглядывает. Ладно Единственное, чем Wazer, наверное, хороший сервер Это тем, то, что здесь можно за паркуриста делать приколы Давайте так и сделаем В принципе, ничего такого Значит, берем старую луашку Ранскриптим Ну и как бы... Во-первых, античит меня не откинул Это уже удивительно На пусть я бы и отлетел А еще мне эти прогрузки гребаные задолбали Хорош, может быть? Не, ну... Тут шесть прыжков вместо трех, и здесь еще намного удобнее летать. Замечательно. Слово вейзер, как бы это пофикси, пожалуйста, пожалуйста. Давайте админа убьем, почему бы и нет. Так, вот админ. Я убил админа. Ну, ладно. Что ты убил? Чего? Что ты убил? А что такое? Ну, просто интересуюсь. По приколу. А я... Ну, я осуждаю такие <плёк> вот иди, подумай, на свои, ну, Вау, ты меня испугал. Не пугай меня. чел Единственный прикол то что я выберусь отсюда. Тебя в <плёк> Он себя закрыл паутину. Ой, боже, руки инвалид. Е маю. Да, ну так обосраться Это надо быть жестким челом Ладно Эх, родной Magic РПМ Самый лучший сервер По РДМу Да Именно здесь ты можешь зайти И дать Полицу, полицейскому Ну, либо всем юзерам И тебе ничего не сделают, если ты не убьешь админа Хотя, в принципе, так на всех серваках Пока они ныть не начнут Но, ничего страшного им, кстати, пофиг, я так понимаю, да? Он, походу, забыл, кто его убил. Интересный прикол. Они потерялись, или я что-то понять не могу. А, не, не потерялся. Решил отомстить. Заплакал. Да, крутая тут зона, особенно когда она при спавне сразу же делается Замечательно То есть если чувак умер на своем спавне, она заспавнится И вы, если через 9 или... А, сколько здесь, ну-ка, не 9 10 секунд не выйдете, то все, пизда Вас обратно вернет на спавн Чудесная зона, Замечательно Ой, я убил юзера Как так? Очень жаль Здравствуйте Так, дальше Чё? Ты чё? О, нифига Нормально выстрелил Прикол Ну ладно А зачем выстрелил? Че обиделся что-ли? Так, тут ничего нету Окей Ех Че они прибегут? Вообще, наверное, да О, бежит, бежит, бежит А админы будут банить, или что? Походу, не будут Администрация. Либо никто просто не ноет, либо просто всем пофигу. Вроде куратор там еще находится. Хм, интересный прикол. Выходи. Умер. О, летит, летит, летит опять. Ну давай, давай, давай. Ой. Как так? Как ты упал? Ладно, давайте админов тоже поубиваем. О, куратора, давайте бахнем. Куратор умер. Эх! Может, меня кто-то уже забанит? Эй! алло, Господа, алло. На удивление, кстати, в Леме хорошо имбот работает на ПТБ-пак. О, наконец-то! А, я думал, ладно. Хм, он чего в первый момент забанил без причины? Нормально придумал. Ой, baby god time, сука. Грёбанная тема. Вроде бы демодератор, а вроде бы глупый Может меня тоже забанить О, зафризил Так Так А? А? Я не слышу, что вы говорите Погромче говорите Кого? Что говоришь? Громче говорите, не слышу Что делаю ты быстрее говорите громче громче можно сказать эй громче говорите почему ничего не говорите говорите громче играться вздумал громче говорите олё не слышно мне интересно заряд Алло, громче говорите. Эй, админ улетел, нормально придумал. Взял с разборки, съебался. Так, админ вернулся, ну-ка. Так. Давайте посмотрим, сможет ли он меня так. Так. Так. Очень интересно сейчас будет, тапнет ли он меня или нет. Вроде actually, должен. Я не могу тэпнуть. Не может? Нет, просто наш же беспектает, он просто не возродился. Так. Скажи, пожалуйста. Вот этот дед... Он должен меня анфризнуть. Хотя нет, скорее всего, он мне должен тэпнуть. Анфриз вроде не нужен. Этот хлебушек мой фанат, а с чего? Я в микро сейчас скажу, скорее всего, он это... Диат, почему МРД просто? Возродись я тебя телепортирую. <laughs> у меня не может тэпнуть. Ну давай уже. Тэпай меня. О, Сейчас Рагдольну, Рагдольну. Так, а я вот так сделаю вот опять. Три. Погоди. Аня, Он... а, не, не могу. Ладно. Привет. Кто говорит? Я говорю. Ты кто? данного сервера. Кто это? Так сказать, вышка. Давай так. Кто говорит? да? Ой, так. Ждем откат. А он у меня реально забанит? Или не забанит? Чем узнаем? Скорее всего забанит просто по причине массердем. Сука малой будет легендарным человеком. Ой, боже. Что мужик скажешь? Слова на пост. Кто говорит? Бля, давай. Давай что-то новое. Давай что-то новое. Мне интересно. Давайте забанимся на перомент. А Кто говорит? Бонишка Боже, ну это такой чел. Я, блин, он, а меня щас, он меня сейчас. Даже в MassRDM неправильно написал Нищий Ой, чувак. А я думал, он меня на 4 недели забанить Или на сколько там Но он не мог меня на первый момент банить за ДМ. Там по правилам совсем все по-другому Ну, как бы Наборный админ Нарушил свое же правило <laughs> он не знает правил, вот наказание, как бы сколько можно банить Первый момент он не мог мне выдать <laughs> Можно его снимать, собственно Ну, круто-круто, замечательно Админы сами свои правила не знают и насколько банить Круто uh, так. Uh, Любимый проект uh, Fusion Roleplay Тот самый, который очень круто от себя отзывается, особенно ночью Да, очень крутой проект на котором еще дамаг э, на спавне проходит. Нормально. Оу, фарм денег. Вызывали? Вызывал. Плюс бабло. Нормально так можно пофармить баблишко. Нормально. Так, меня сейчас все равно забанят, скорее всего. Давайте купим кейсы. Они настолько крутые. Правда, где тут этот ключ? Вот ключ купили, это купили. Все, открыть, поехали. Говно по трубам. У, -у, у какие крутые оружия. Правда, не знаю зачем. Я вообще не понимаю, зачем этот open кейс нужен. Ой, мужик, денежку дай мне. Спасибо. О, ты тоже хочешь умереть? Тоже хочешь. Конечно, хочешь. Еще я вопросы ему такие задаю. Зачем? Если он хочет. Хм. О! Ну-ка, давай, давай, давай. Давай. Можно и админа бахнуть. Сейчас и этого челика можно тоже бахнуть. Блин, конечно, хороший здесь АМБОТ в леме. Нормальный. Неплохо. А можно регать будет? О, зареголо. Заебись. О, админ бежит, бежит. Лучом, лучом. О, тпмн Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте качайте суперсилу тут. Пиар-то бесплатно все-таки. Почему бы и нет? Чувак сам проорал. Почему бы и нет? Как же меня забанят? Давайте подумаем. А забанить можно меня? О, меня замутил! Вау! Круто! Только если я перезайду, то мут спадет. Ну ладно, в принципе, пофиг. Ну, давайте ждем бана. Во, Плюс бан. Насколько это? 23. Но я думал, он меня первым моментом забанят. <свист> Удивительно, что не первым моментом. Хоть здесь хотя бы правила не нарушают. И таймеры. Ладно. Так, зашел на Умбреллу. Тоже крутой проект. Сейчас после Umbrella пойду сгоняю на Union. Тоже гляну. Там античит. Но надеюсь, что хотя бы C ⁇ будет работать. Да он и должен работать. Он не должен ломаться. Я надеюсь, что он будет работать. Ну здесь он точно работает. Ну, ну да. Но сприт только нормально не работает. Ну, в принципе, ничего удивительного. Чит очень долго не обновлялся. Это, в принципе, нормально. Окей. Хотя, если по пули стрелять, то будешь попадать. Хм. Непонятно. Ну ладно. Здравствуйте, магазин оружия. Вы заказывали оружие. Закажитесь и распишитесь. Закажитесь и распишитесь, еще Ладно, похуй. Похуй. О, бежит, бежит. Злостный человек, бежит. А я ему по голове, по голове. Бам, упал. О, соптер. Привет, брат. Братан, привет. Нормально, бы не хопит Ха. Крутой. Видно, скилл подкачал у СВ Старса. О, бежит, бежит, бежит, бежит. Слышь, скил уху со Старса выруби. Реально скилловый пацан. Админы где? алё? Админы. Вот это! Теракты происходят. Люди падают. Не знаю от чего. Просто падают. Да фиг тебе. Ладно, пойдем на юнион, глянем. Античит. Короче, меня выкидывает тайм-аутом с юниона. Очень жаль Ну, ладно, не получилось потестить Эх Так, ну, вместо Юниона я решил зайти на Доброград Потестить тут античит Собственно, как я, в принципе, предполагал Ничего баниться не будет Единственное, что меня может забанить Это, собственно, как мне один из кодеров сказал Это prediction в АМ-боте Вот Поэтому, если вы не хотите вообще забаниться Никогда на Доброграде А еще мне нравится вот эта прогрузка, микрофрезы Крутой сервер Вот Собственно, не хотите, если забанится вообще, ну, никогда, то просто играйте он для визуалу и все. Вас никогда никто не забанит. Можно спокойно бегать по карте и как бы знать, где кто находится. Ну и также сентите, собственно, такая же вот ситуация. Например, вот телефон. Взяли, добавили вент-лист. Ничего сложного. Не свести, деньги просвистишь. Ну все, просвистелся. Лох. Объелся блох. Ну ладно, пойдем еще на какой-нибудь сервер. Глянем где-то еще античит. Я просто не знаю, где еще античиты можно поглядеть на русских серваках. Потому что очень мало осталось русских серваков. Их на пальцах уже можно пересчитать. Короче, зашел на Токио. Не знаю, завис я, не завис. Ну, кажется, завис. <см Claro> или нет. Или жив. О, не вылетел. Вау. Ну, на токер п работает. Это хорошо. А, да. а за что ты его убил? Да, да правда? Уверен. За что убил-то? Да? да, ты Дэмиш. А языком... Оскорблять родителей? М -м -м, интересно. А ты в реальной жизни Банику? также чувака убьешь? Урбаничка. Урбаничка. Ты в реальной жизни также чего убьешь? Да, урбаничка что? Ты в реальной жизни также чего убьешь? Урбаничка. Урбаничка. Жаль за вас. Урбаничка. Невоз заклинило, или че? Нет, брусничка. Урбаничка. Я, я, кстати, его уебал, потому что я... Ага. ага. Ладно. Урбаничка. Ага. Я, кстати, хоть чах хотел поехать. Кто руманичка? Земля пухомчала. Ладно. А, грабанит, ну да. все, античит проверен. Маничка. Слухи, придите грабанит, нахуй, грабаните банк. В норпочет. Нормально. Сейчас сделаю. Короче, смотри, я в чат кидаю. Какими, какими судьбами тут? Меня, наверное, не раз банит, но мне все равно. Еще не докопались до меня, непонятно, но оно. Вот, видишь, суперсилы распространяю, вот такими судьбами, торгую. А, типа такими судьбами. Да, торговец суперсилами. как-то попасть можно видос. Уважаю, уважаю, пожалуйста, немного заспавлено. Когда а я вижу, ты выйдешь? Это, это, это Беспредел, не показывай. О, вот он, вот. А тут админов да, шо ли вообще, нет? нету? вообще нет. нету? А, ну Тогда ладно. Тогда все, в принципе, ли? можно лиф. Ну-ка, аниме World. Сейчас узнаем, крашнет ли или нет. Начать путешествие. можно закончить путешествие? А начать? А закончить? Ну... Нажмись. Yapa, не нажимается. Какая жалость. Софт поломался, да? Не, не поломал. Просто прогрузка. тун тун о а, ну я понял В принципе, читы здесь работают Понятненько Ну, на этой традиционной ноте Собственно, закончим Да? Чао Собственно, Леми можно будет скачать в телеграме Телеграм закреплен на комментариях Переходите туда И, так сказать, качайте Прикольно, прикольно Мне нравится Крутой сервер феромон постарался с линкерзом да постарались замечательно чудесно